Так, есть запись. Ребят, э, короче, я вам сейчас покажу игру и просто вот объясню, что вот этот человек, конченая мразь, он не скилловый пацан. Он не скилловый, у него нет понятия игры. Он гонченный стрим-снайпер. И я в этом убедился буквально вот по игре. Думаю, блядь, что-то он слишком часто ловит моего лесника. Да, что-то он сильно хорошо отыграл. Давайте же, блядь, посмотрим просто на чувака, который не умеет честно играть, и у пацана по факту скилла нихуя нет. Я его сейчас не обсираю, я говорю кон конкретные факты. Погнали, врубаем повтор просто. Я вам сейчас объясню, что такое стрим снайпинг, и почему такие люди конченые мрази, блять. И я таких людей не уважаю. И если он где-то появится на горизонте, а его надо просто кинуть черный список и запомнить, а я его запомню, у меня память хорошая, Сейчас просто все просто, просто, ребят, все увидите Так, давайте немножко ускорим процесс А я пока зайду в настройки по -по -по Повтора и сделаем Вот так вот видимую карту, смотрите Смотрите на мувы На мувы Сейчас Казикс находится Почему-то на, на, на Крабсбуре, 4 мопчика. Вот тут, возле тавара справа Почему-то он там находится. Не знаю, по какой причине, почему он не забрал красный. Смотрите, набил, юзнул скилл, юзнул просвет и побежал. У него мобы стояли, вы понимаете, стояли мобы в миду. Он побежал. Чуть-чуть проматываем вперед. Чуть-чуть проматываем вперед. Смотрим, короче, открываю карту. Казикс пошел на синий баф, Да смотрим, Ясуа бросают все свои дела. Просто бросают все свои дела. И пиздует, просто пиздует за ним. Подпрыгивает такой. Аджа, аджа. Я там типа убил наверху, думаю, блядь, чё за... Чё за нахер, блядь? А тут оказывается чувак у нас просто в нашем лесу, блядь. Стрим снайпит, блядь. Вы понимаете, этот уебан по КД стрим снайпит? Как можно назвать такого человека? Просто... Просто мразь. Проект мрази у Свонга на стриме. Ребят, ну, я думаю, дальше смотреть нет смысла. Эта игра была проиграна. Но, скажем так, слишком очевидно делать человек вещи и слишком некрасиво. Так что, думаю, мы сейчас еще раз заценим его аккаунт. Заценим аккаунт. И до меня не сразу дошло, после первых убийств, что нужно карту было закрыть. Ну что сказать, мразь, просто мразь. Вот парень у нас отыграл, он думает, что он красавчик СВП, но по факту, по факту нет. У него сыграно полторы тысячи игр, он 247 дней сейчас на данный момент в игре, максимальный ранг халамас 2 третий. Что такое стрим снайпинг, да? Нет, не слышал. На скиле? Нет, ни в коем случае, ребят. Слишком очевидные вещи, очень очевидные вещи он делал, которые, в принципе, можно было посмотреть. Ладно, я думаю, все все поняли. Запоминайте этого чувака. Вот его стата. Не самый лучший персонаж, игрок, одномейнер. Больше он ничего не умеет. Так что, ну, как есть, как есть. Парень высоко поднялся за все сезоны, текущий, все. Понимаю.